Морской бой, пожалуйста. Так, мимо, мимо, мимо проходишь, мимо. Мимо, да. Задний ход. Давай. Ну куда он? Титаник наш там. Давай. Так, так, так, так. Левый, левый борт. Ну. Ну.